Добрый день, с вами Дергачев веб и я надеюсь, сегодня мы получим озарение от художников Елены и Виктора Воробевых. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, что хочу сразу спросить и обозначиться, чтобы было понятно на самом деле, что я не обыкого позвал, а позвал очень серьезных и очень влиятельных мастодонтов современного искусства. То есть вы картину не продали, вы продали инсталляцию сейчас, да? То есть, в центр Помпиду. Лен, ну что ты так на меня смотришь? Я что-нибудь не то говорю. Продали или нет? Честно скажите. Я думала, там что-то будет о мировоззрении. О мировозрении поговорим. Поговорим. Вы подтвердите. То есть, центр Помпиду, это, получается, второй в Париже по посещаемости музей после Лувра. Правильно? То есть, туда просто, я вот посмотрел по эту статистику, по 7 миллионов человек за сезон ходит. То есть, ну, сейчас меньше, сейчас меньше. Сейчас-то, конечно. Сейчас, конечно. Особенно после того, как вы работу продали. Ну, продали, звучит как-то немножко, я бы сказала, вульгарно. Вульгарно. По так. причине, что мы не сидели на рынке и не продавали эту работу. Так. Вот. Работа вообще появилась, как какое-то недоразумение, будем так говорить. Не виноватая я, он сам пришел. Да, в свое время, когда это было, в 96-м году. Вот. И э, не продали, а музей захотел купить ее. Ну, так. Так, так, было бы говорить. Так. Но и, соответственно купил. Про вас Forbes пишет, что вы продали. Так что что теперь отмазываться? Forbes это же не шутки, понимаешь? Ну такие мы продажные художники. Вот Так, да? Хорошо. А можно все-таки для а, публики, потому что у нас публика около интеллигентная, такая же как я. То есть в современном искусстве ничего не понимает. Вот. как и в современной музыке, и вообще во всем современном. А можно все-таки пояснить, вот инсталляция ваша, она прежде всего мысль или она исполнение? Или это все неотделимо? Ну, вообще как бы странно такие какие-то... Одно от другого неотделимо. Да, вот По потому снесло. как э, этот объект, он является выражением, ну, артикуляции э, мысли, да, то есть, понятно, если писатель может буквами что-то написать на листочке, и его мысль выражается в, в этих текст. строчках, в текстах, то художник чаще всего выражает себя в каких-то других объектах визуального, с визуальным качеством. И можно сказать, в данном случае, если говорить об инсталляции, это объект, который можно, так сказать, потрогать, хотя, конечно, как объект искусства не стоит трогать, но в любом случае вот эта осязательная ну, часть, то есть это как э, часть реального мира даже, можно сказать. Что-то взятое из реального мира и э, какими-то незримыми э, если смотреть на это, ну, сквозь какую-то... Оно не, обрамлено незримыми рамками. Вот эти рамки и обозначают его как искусство. Вот, и... То есть, э, оно рамировано, и э, поэтому на него взгляд меняется. Ну да, рамки эти в голове посмотрящие, А вот. если художник называет это произведением, значит, он может что угодно поставить, допустим, да, инсталлировать, то придется с этим считаться. Ну, важно, чтобы и другие считали это произведением. Вот. хотя бы еще два человека, да. ну не то что два а человека или три да. вообще искусство как бы оно не существует вне зрительского восприятия uh -huh. то есть его как бы вообще нет uh -huh. и поэтому искусство всегда в голове смотрящего в голове наблюдающего все-таки художник спит почему для вас это программная работа Ой, я бы не сказала, что это программное. Почему-то так ну так вот случилось. Ну да, обложку. Да. Так вам обложку такой э, <свят> вам, на самом деле, ярлык э, навешали, да, на вас? Я бы так сказала, <свят> так где-то где так. Потому что э, работа довольно старая. Собственно говоря, когда э, Бернард Блистен, э, мы с ним случайно столкнулись в Венеции на... Директор, директор. комбинар центра Помпиду, он подошел к нам и сказал, я хочу купить эту работу в музее. Ну, я, например, очень сильно растерялась, потому что не каждый раз к тебе подходит человек на улице и говорит, я хочу приобрести ее. Вот, поэтому... Но это ну, я... я увидел уже на выставке. Ну, на выставке, понятно, видел, да. Он просмотрел это, то, что было в Джардине. Вот. Но надо сказать, что многие вещи, выставленные в Венеции, в центральных павильонах, они, конечно, покупаются в ведущем музеями. И как бы наша работа она в этот разряд попала. Вот. И я растерялась и говорю, ну она же, говорю, старая довольно старая. И у меня новая есть получше. Да, типа того. растерялась конечно. А он говорит, ну я, в общем-то, человек не первой свежести, но еще на что-то горжусь. Просто это был такой французский юмор, который как бы все растопил. Ну, мы как бы немножко были под этим впечатлением. Потом прошло какое-то время, вроде никаких телодвижений не было потом где-то через год уже э, с Микой они связались с Мирой Калиева Миро -Кали, с ними списывалась и наша галеристка. и как бы уже произошел такой договор о приобретении сейчас она уже там вообще для вас э, где-то ты говорила что для вас современное искусство началась как какая-то игра да то есть вообще э, вот особенно в ранних работах было много игрового начала и много было э, юмора, да? то есть то вы в, в, в чайник в носик лампочку засунете, а искусствоведы вам говорят, да хоть в попу засуньте, то вы в жопу, да, то есть то вы понимаешь, не не в жопу Ой, ужас какой. Что ты имела в виду сейчас, Лена? Я просто вспоминаю конкретный разговор. Да. Я просто судорожно стал перебирать все слова, потом вспомнил про задницу, успокоился, потому что так у меня просто случился сбой, и я думаю, ну а куда еще можно? Ну попа, жопа, дальше что? То есть, а, ну задница же есть, ну слава богу. Хорошо, то... Значит, вы ногами огурец друг другу голыми передаете. Ну, мы, да, это у нас артисты работали. Ну, ладно. Ну, ладно. Могли бы и сами. Могли страшного. бы, да, ну, ничего, да. У вас, мне кажется, ноги ничего такие были. Во всяком случае, когда мы танцевали в «Вояджере», а вот ноги Воробьёвых, мне кажется, котировались. вот Всегда. Ну, ты меня смутил сейчас. Ну, слава богу. Хоть кто-то смутил Елену Воробьеву. Я к чему? К тому, что действительно, а вот современное искусство в 90-е, вот, на, на нашей территории оно во многом шло от игры, и в нем было много веселого. Вот сейчас как-то веселое подошло, и все веселое сместилось, вот, мне кажется, в более свободный Бишкек. Вот там вы как в эту, как в какую-то, скажем, Свободную землю туда время от времени сбегается. Мне кажется, зона, свободная да, зона, да. да. Свободная зона. Ну, угу. да, я не знаю, время поменялось. А если ты помнишь, ты что же тоже, как бы, в то время где-то рядом был существовал. Имел удовольствие. Ну, во-первых, Ну, во ну можно я скажу, что в истории много личностей, да, как бы. Влияет как бы. И вот, что связано с Бишкеком, это как раз вот там, личность этого Ланжа Паров, который, от которого, в принципе, пошло Ну, большое... я бы хотела, если вернуться в 90-е, то почему вот эта ирония появилась и так далее. Все-таки очень серьезно. Мы, мы вообще поздно очень начали, если уж на то говорить. да, Вот так вот. Это где-то уже после 30. Я так смотрю, некоторые московские художники, консультанты, они еще там с 18 лет, я смотрю, наш ровесник уже во всю как бы на э, что-то представляли из себя и разбирались во, во многих вещах. А это у нас был такой период, я бы так сказала, ученичества там... Ну, это, это были серьезные такие муки. И я думаю, что у всех они были. И да. там у Сережи Маслова были, и у Рустама Хальфина были, и вот у прочих многих. Ну, и про это говорил. Гербол, да. Это, это были, да, мучения. И потому да. что нужно было вырваться из этого периода какого-то ученичества. Ну, я, конечно, много погрузилась в, живописи, в живописные вещи, да. Вот. И... А в то время же еще не было ни интернета, ничего такого. И вот это советское время, оно как бы уже закончилось. И мы в таком, в, в какой-то невесомости, в прострации. А из Москвы там откуда-то долетали какие-то отголоски о радикальных действиях. Там Брейнер во всю, всю Москву распугал там, и прочее, Да. И вот не по нему же сопоставляешь, а что мы. Вот, кстати, в 1994 году мы с Витей, вот после моей персональной выставки живописной, рванули в Москву, и вот понять вообще, что происходит, вот что там, да. И мы окунулись в такую вот какую-то ситуацию, какого-то безумия я бы так выразилось. Мы тут же попали на Якиманку, это вот центр, центр со современного искусства, mm -hmm. где э, были выставлены там капли какие-то выставляли и в это время шумел Бреннер и мы в свое время будучи там пошли тоже, тоже на его акцию для меня это было какое-то вот жуть потому что он стоял голый посреди комнаты на постаменте по краям значит магнитофон стучало сердце и раскиданы были какие-то листовки с его текстами накурено Народ бродит, пьет вот это все. Вообще Москва была ужасно. Не, как, не то что ужасно, она была какая-то такая... Везде костры какие-то, бомжи, какие-то демонстрации. Это был такой вот, вот такой вот живой процесс. А мы со своей, вот я со своей этой живописью, я туды сюда. Я смотрю, мы как бы не вписываемся вообще во все вот это, да. Мы как бы вот немножко как бы чужие. И в это время и Рустам Харфин, кстати, делал э, выставку в галерее 20. 20 да. И мы, собственно говоря, как бы такой повод был, приехали на открытие этой выставки. И там у него были выставлены великолепные картины, ну, несколько штук. Я уже не помню, как называлась эта выставка. Но он как бы хотел как-то произвести, вот, ну, ну, не то что впечатление, но тоже вот как бы вот в этом сообществе. Но, но его друг Александр Бреннер ну, как-то так даже вымывал. там это просто красивая живопись». Всё. То есть, вот, это было другое время. И мы вот с этими вот мыслями э, мы поняли, что мы там не можем существовать вот в этом безумии. Да? То есть, нам надо возвращаться в Алмату. Мы вернулись в Алмату, и, э, соответственно, вот «Воджер» открылся, там еще что-то. Начали просто жить вот в нашей ситуации. И как бы возникли вот такие тоже моменты, когда ты не удовлетворяешься уже просто картиной, да, то есть хочется что-то по-другому, другой язык найти. И поневоле, конечно, начинаешь обращаться к реальности. И вот таким образом у нас возникли первые инсталляции, как... Э, эволюция роста, эволюция мысли, революция сознания Там, где бытовые предметы существовали И в принципе в живописи у меня много ну, тоже бытовых вещей там Чайники, вилки, еще что-то да? И вот как бы, когда, как бы мы их вытащили из картинной плоскости в реальную плоскость но с другой стороны тоже обозначили это как искусство. И э, искусство в то время, как бы, ну, оно было радикально, ну как, радикально, радикально в прямом смысле, если взять там, Каната и Брекима, Александра Брюнова, действительно радикальное. Но в нашей ситуации даже такие простейшие вещи, вот такие простые инсталляции э, по отношению к тому, что там ну, живопись, графика какая-то выставлялась, они тоже смотрелись радикальными. И вот всех наших современных художников тоже стали называть радикальными, то есть все вот это наша поверхность нашего искусства стали называть радикальными, и но они носили конечно иронический характер, это было, я думаю, что это было главное условие, чтобы тут сквозила ирония, так сказать, ничего серьезного, чтобы не было. Но при этом воспринималось, что раскол был, вот это Одни люди, а вот это другие. Это живописцы, которые где-то там остались, непонятно где, в прошлом. А это радикальные художники актуального искусства. Раскол-то был такой, не на жизнь, а на смерть. Вот. То есть, не было никакого компромисса. же, то есть И какое-то деление было очень жесткое. Мне кажется, оно сейчас где-то уже снялось, это деление. Оно снялось сейчас потому, что сейчас все в принципе, приемлемо. Ну, как бы уже никто ничему не удивляется. Ты можешь что-то, видео какое-то поставить. То есть, то есть, все говорят, да, это искусство, да. Да, все соглашаются, да, это искусство. Правда, я иногда наблюдаю, вот, вот там, в фейсбуке иногда какие-то споры идут. Вот эти вот, ну, апостолы, так сказать, старых традиций, они как бы в недоумении, что же делать? Так, так сказать, мы же теряем живописные качества и так далее, умения и так далее. Ну, как бы вот идут еще какие-то стоны. Но дело в том, что искусство же, не выражается только в манере рисования или в том, что это, ну, в поверхности. -то. Оно выражается, то есть язык, он может быть и таким, и таким. Можно сейчас быть современным художником, обладая академическим ну, рисунком. Это тоже. То, то есть сам, само рисование это не цель. Вот. А это просто язык которым ты выражаешь некую концепцию, мысль, то, что тебя поглотило. И поэтому тогда, да, был раскол, потому что именно все это шло по линии языка. Либо ты говоришь на этом языке, либо ты говоришь на этом языке. Именно так вот был такой большой раскол. А сейчас, я не знаю, сейчас время... Нет, я немножко другое хочу сказать. Что мы, когда были в Москве, мы ходили такие ошалелые Ничего себе, вот так все бурлит, все такое кипит, и, и мы начинаем сравнивать свою ситуацию алматинскую, и мы говорим, ну, у нас, наверное, это все-таки, может быть, ландшафт как-то вот влияет на, на нашу вот азиат, азиатскую ментальность, что ли, она у нас немножко по-другому, у нас так и не может быть такое, и, и у нас вопросов было много, как бы, что же делать, вот время, время как-то меняется, и оно меняет ключ исполнения каких-то работ, да? и, и вот это в голове все время крутилось, и ты говоришь, а сейчас вот как вот, вот в фейсбуке буквально вчера читаем, там, люди для, себе, для себя сейчас ставят эти вопросы, да, да. Типа, что-то такое. То есть, только сейчас, если для нас эта линия разделения произошла... Ну, я понимаю, они помоложе люди, но все равно. 20 лет назад. Уже, -то, можно то, уже много чего прочитать. Только сейчас, они да. ставят эти вопросы. Как? Вот это что, крах этого классического искусства? И, и что это такое? Это вообще не искусство? Как я люблю флюка, я люблю рыбу. А, вот очень э, нежная, э, ироничная и красивая работа, которая была на э, первой выставке, да, да. да. Mm -hmm. да. Вот а, Где и твоя работа была тоже. И, и моя была работа, да, там. А значит, это была фотография, да, то есть, э, вашей собаки таксы, да. да? И вот с, реальной... с реальной рыбой Копченой... в середине. Да, копченая рыба. рыба. Копченая, да. Да. Запах да. И вот а, эта работа на самом деле она как-то. Как а, еще нарезанная. Еще нарезанная. Да. нарезанная рыба была. Никак... Да. Да. А рыбу съели потом на выставке. мы да. ее периодически меняли, раз. да. Потому что зрители не удерживались от соблазна э, попробовать кусочек. Мы, правда, пустили слух, что она, она отравлена, но никто не поверил. Дело в том, что. Если бы человек, если ставить на стол что-то и не огораживает это чем-то, то значит, оно приглашает, можно, значит, ее просто съедобно. В голове же должны быть вот эти невидимые рамки искусства, за которые нельзя заходить. Но это же не бронза. Ну, а вот мне кажется, что с этой работы началось... Внимание к вам международное. Мне кажется, тогда вот Андерс, Андерс Крюгер. Крюгер и Паола Коломба. А после нее вы поехали на... Вы впервые 99-й год, а когда там случилось страшное землетрясение. Вы приехали после него? Но, О, да. сейчас, сейчас расскажу а, историю. Давай. Мы как бы... И расскажите еще, Аккура... с, чем, с чем вы туда делаете? От куратора мы по это, да. ну, получили предложение, чтобы сделать работу прощение классики с народом. Это было, заключалось в чем? Копии классических образцов скульптур, или части, или цел, целых. Эти были копии, и с формы мы делали восковые скульптуры. Они как свечи, они должны были гореть, поэтому он называется прощение классики с народом. И в процессе работы это был длительный такой процесс, все это дело сделалось, а потом мы слышим по телевизору вот землетрясение, вот там камни летят, там эти люди в палатках живут там на свободных местах, и мы пытаемся звонить, ну как же у них землетрясение, какое какая там, может быть биеннале там, давайте дозвонились, они говорят, ну это Посредники же там, которые перевозят эти, ну, грузы там, мы с ними как раз непосредственно был контакт, они говорят, ну, землетрясение, ну, землетрясение, а бизнес есть бизнес, как бы, все нормально, все по срокам. Ну, я хочу сказать, что вот эта работа «Прощение классики с народом», она, конечно, появилась... Здесь в 1997 году возникла эта идея, вот именно, чему годные годны вот эти классические образцы или там классическое какое-то образование, которое ну, уже в такой пере переходный период. Если ты помнишь, там у нас тоже было очень много таких стихийных рынков, не всегда ночью был свет, и вот эти вот на этих рынках бабушки там зажигали свечки, чтобы продавать вот эти свои вещи, свой товар. И ну, иногда, ну, у художников же всякие пересечения, озарения бывают, да? И возникла идея, вот, ну, у нас, по-моему, дома стояла какая-то фигурка гипсовая, а что если ее превратить вот в эту восковую свечу? И пусть она как бы стоит на базаре, освещает товар, ну, вечернее время. И как бы служит вот эта классика, служит народу. Высокая классика. Да, высокая классика, служит народу, чтобы он мог как-то выживать в этой ситуации. А тем более были же такие э, псевдоклассические псевдо красивые свечки. Это с какой-нибудь женщиной да. с грудями. Там, да, но романтика... женщина с грудями одну, а допустим голова там, Аполлона какого-нибудь, <свят> это да. уже чуть-чуть другое. да, да. Вот. И э, мы вот эту акцию провели Здесь, ну, есть там уже фотографический материал. И Паула Коломба, когда здесь был на приезжал по приглашению Валерии Браевой вот сюда на первую годовую он листая каталог увидел там картинку. Именно вот как базар и рядом с арбузами стоит фигура Венеры и горит это сначала Говорит, я хочу это видеть в Стамбуле. Вот. И после этого у нас а насколько нашел... большая была Венера? Не, она была не очень большая, но сопоставимая. Ну, если арбуз такой, то ну, она может быть такая. Uh -huh. То есть это были небольшие. Не, не но он просто увидел как бы, вот эту вот мысль, да, сопоставление такого высокого и низкого, какого-то ну, реального, элементарного, повседневного и вот этих вещей. Ему понравилось. Он говорит, я хочу это видеть в Стамбуле. И после этого у нас как бы начался разговор с Паолом и разговаривали о том, чтобы договорились, что мы должны сделать 30 скульптур совершенно разного размера вот, и должны были выставить это на улицах Стамбула, чтобы как бы это было чуть-чуть другой, кон другой контекст. По по по если сказать, насколько она масштабная была, то э, как бы я делал ящики и упаковывал вот эти формы и закрывал. И они привезли потом э, это тоже домой в мастерскую. 12-тонный контейнер и вот он такой длинный достаточно да? и вот эти ящики я вот так вот туда передвигал и вот полностью он, вот последний ящик поставили и закрыли и потом все это самолета ну, мы туда. перед этим Стамбул. как бы разговаривали с организаторами с куратором в, Стам... ну, в Стамбуле по идее легче было бы все это там сделать все эти формы но они говорят у нас нет классических вот этих вот слепков, скульптур так учебных заведений. То есть у них в традиции не было то, что у нас было по советской традиции как бы рисование вот этих образцов классических, то в Стамбуле этого не было. Говорят, делайте там. И мы вот вынуждены были в Алмате делать эти формы. Насобирали, где, возможно, в этих училищах, там, в художественных школах, там, школы, там, там. у кого что было. Да. И довольно крупные фигуры были. Ну, в общем, слава богу. А уже отливали. Мы там уже на месте. В Стамбуле нам помогали. Ну, вот такая была. Венера Миловская. Да. А -а -а. И э -э -э, я скажу, что как мне кажется, ну, не буду сильно скромной, достаточно удачно была акция. Я хотел сказать, как была, какая была, насколько реакция здесь отличалась от реакции там? То есть, вы же еще на взаимодействии с людьми работаете, да? То есть, с, с людьми, которые все это видят. И это же не в пространстве было музея. Нет, нет. Это было основное условие. Да, дело, дело в том, что когда мы должны были все это выставлять и показывать. Пришло сообщение о том, что ну, при, как раз должно было быть открытие. Приходит Паула Коломбо и говорит, нам запретили... А, вы будете показывать здесь во дворе, там, где ну, проводятся открытия, речь толкается и так далее, не на улицах. Мы, они забыли согласовать это все с мэрией, ну, вот, с городскими Судьте. властями о проведении этой акции. Ну, не знаю, вот такого вот прокола не было. Ну, а мы что, мы такие растерянные, мы говорим, нет, мы здесь это показывать не будем, а, ну, а тут уже толпа собралась, народу много валит, буквально там иностран, ну, в общем, короче, все участники биеннале, открытия и так далее, министр культуры пришел, Паула надо было выступать на уже как бы на, на перед публикой а он месяцы между воробьёвами решит вопрос о проведении этой акции. Все недоуменно так смотрят на нас, что это мы тут это самое затеяли. Но мы заупрямились, говорим нет, мы здесь не будем это показывать. Это должно быть показано на улицах города, среди простого народа. Это не народ, это публика. Он спорит, публика, это тоже народ. Ну то есть вот так вот такие вот такая пошла перепалка. И, Но он сказал, если вы сейчас здесь не покажете, то может вообще ваша работа не, не, не будет показана на бинале. А мы первый раз вообще на бинале приехали. Ну, первый раз вообще как бы, в, в такой компании там звезды. были. Вот. Ну, мы сказали нет. Потому, потому как эта концепция работы меняет, ну, теряется, она, она исчезает. Вот. Ну, и он вынужден был с этим согласиться, и ушел. И мы в так такие понурые пошли светить. Ну, что, нашей работы нет. И как бы, что делать? Ну, и потом, где-то дня два мы ходили туда-сюда. Потом наша сетинка подходит и говорит, вы знаете, пришло такое решение, что согласовали улицу И Стекла, Район а, такси. Это центральная улица такая, по которой... Пешеходная. Пеше Пешеходная. где все топы. Вы сходите, пожалуйста, вот мы, мы вас привезем. сходите, посмотрите, устраивает ли вас это место. Мы с Витей посмотрели и устраивает. Устраивает. Ну и нам назначили время, допустим, на следующий день, а все эти наши скульптуры хранятся в рефрижераторе, потому что они могли растаять, там же жарко. И вот они, этот, этот воск хранился в рефрижераторе, чтобы они были в замерзшем состоянии. Ну и на следующий день, буквально часов в 7 вечера, нам помогли ассистенты, все расставили вдоль улицы и стекля, там, я не знаю, на сколько метров да? Ну, да, в общем... Километр, наверное. Ну да. Вот, и... Ну, мы попросили с одним условием, чтобы несколько операторов снимали а реакцию зрителей. Uh, как бы в процессе горения этих, потому что мы не могли же в каждой точке. Да, находиться. и в принципе зр... Вот люди просто про прохожие, они сами включились. Там кто-то сжигал спички, кто-то что-то. Ну, это все отснято. Видео есть. И после этого они сделали небольшой фильм да -да -да. с нами. Да -да -да. Мы смонтировали. Да -да -да. Был ну, может быть, кому-то он покажется да. достаточно декоративным, я понимаю. Может быть, у кого-то какие-то сомнения вот в этой работе есть, я не спорю. Может быть, тут ну, такая красота, горение, ну немножко такой, как бы, сладостью какую-то, может быть, несет, я не спорю. Но по большому счету, я думаю, что это, ну, как бы, все-таки это концептуальная вещь. Базар, мне кажется, это для вас тоже один из таких проектов, который много чего, на нем много чего завязано. Вообще вот то, что вы делали и снимки а, какой то вот этих маленьких базарчиков, когда люди на земле торговали, вот это вот все, много-много-много было, а, чего только не продавалось, люди хоть что-то пытались продать, да? да? Слом эпох 90-е. А, когда вы делали и снимки, и одновременно вещь а, саму с этого базарчика выкладывали, то есть двойная такая была а, выставка, двойная а, инсталляция. Вот что, что на этом было? И вообще, что за базары? Почему базары для вас так важны оказались? Ну мы же, ну как сказать, вообще как бы, если говорить о какой-то художественной стратегии, то если многие художники шли радикальным путем, да, ну в какие-то там шокирующие акции, да, то для нас все-таки мы не радикалисты вообще по сути по своей, у нас... Мы не кровожадные, да? И шокирование как бы. Если не считать консервацию. И шокирование это как бы не наша задача, как бы вот. и, Мы ну, идем другим путем. Да, мы идем другим путем. Как бы наша задача все-таки стояла в том, чтобы наблюдать, так сказать, за происходящим, наблюдать за этой реальностью и какие-то моменты вытаскиваешь на поверхность и превращаешь их в художественную метафору, будем так говорить. То есть, работа именно с реальностью. А что такое работа с реальностью? Тут, конечно, никакие живописные экзерсисы, все это не подходило в качестве языка. Поэтому мы в качестве языка обратились к фотографии, вот, к этим вещам. То, что может зафиксировать, задокументировать какие-то вещи происходящие. А был действительно вот этот слом и... А, вот эти стихийные рынки. Этого же не было в советское время? но если ты помнишь, то, то есть, как бы, этого не существовало. Вот, вообще всякая перепродажа, она считалась спекуляцией, да? А тут, само собой, вот эти пошли рынки, буквально чуть ли не на Абая, рядом с Абая, там, не знаю, везде. Люди, Гоголя Люди там. потащили, ну, все что у них было обнищали уже, да. и хотелось зафиксировать именно вот этот исторический какой-то момент, исторический Шеф. слом, а этот базар он показатель. Но снимать самих продавцов нам показалось неэтичным, то есть вот делать, ну стык продавец портрет его там, ну это какая-то журналистская, может быть, работа. Ну, журналист может зафиксировать какие-то такие вещи, но нам показалось, что в качестве художественного какого-то факта не имеет смысла это делать. Поэтому нам пришло в голову фотографировать вот, то, что выложил продавец, они все индивидуальные вот эти вот натюрмортики, как только их не выкладывают, по-разному. Мы ничего не меняли, вот просто подходили, как факт, то, что нас заинтересовало, и какие-то вот вещи, какие-то иногда бывают парадоксальные, они выкладывают, При, в сочетании да. друг с другом, они вызывают много каких-то вопросов. Вот. И фото, то, что нас интересовало, мы фотографировали, разговаривали, ну немножко завязывали какой-то разговор и э, обязательно покупали какую-то вещь. Э, покупали вещь для предъявления. И уже когда делали инсталляцию, у нас была фотография как документальный факт, предмет как подтверждение того, что как бы, вот она оттуда, вот из этого места, из конкретного взята. И еще текст. Э, что-то продавец что-то говорил. Ну, это надо было сначала проговорить, что э, у нас были эти кадры и они сами по себе, может быть, интересны, но в проект оно не складывалось. И мы долго да. думали и думали, ну как же, чтобы он перешел в проект. В качество, именно в формулу. Некая формула должна Какой-то быть. Вот, в любом, формула. хоть в любой вещи нужно смотреть, вычищать как бы лишнее, вот, только суть, чтобы она оставалась. Ну и как бы вот пришли к тому, что это должна быть метровая фотография. Обязательно должен быть предмет, который куплен из этой. И обязательно должен быть подест, ну, подиум такой небольшой. Оторвать. Один. И именно текст, монолог, короткий, э, от хозяина, кто продает. Ну, как бы, тут появляется... Текст обязательно на полу. Как бы. Голос. И все это вот мы принизили к полу. Человека. Как бы. Нет его лица. Из плоскости перешли. На землю Да, и обязательно это должно быть на полу, как, так как оно происходит на полу в реальности, и также должно быть подано в экспозиции. И, тогда оно на полу, да. и э, тут вот как бы в тексте, это вот голос продавца лица нет, но как бы его голос, какая-то манера говорить проявлялась в этом тексте. Работу купил а, музей Антверпена. А у вас была работа, которая мне, честно говоря, показалась очень какой-то грустной и печальной, хотя люди а, на ней а, как-то вот радовались, когда вы их, а, этот, а, когда гора а, не идет к Магомеду, когда вы ну, на да фото на память, да, фото на память да, когда вы на задниках а, Этих всякого рода городских столиц. столиц, там Эйфелева башня, там Манхэттен Кремль. был, Кремль был. Вы в Южном Казахстане фотографировали людей из Аулов. Нет, это не, не то, чтобы Аул <связывая> Ну, не важно. Это... Просто людей фотографировали <связывая> на фоне <связывая> таких вот городов. Как будто они там побывали. Ну да, просто у нас как бы, у нас же должен был быть передвижной такой вот проект, который вот организовали шел, с, Юлией. с Юлией Сорокиной, там часто приглас... Приглас... были приглашены разные художники из разных стран, и была такая задача, что нам нужно было путешествовать по нескольким городам Казахстана и как бы пытаться что-то там делать. Мы, конечно, свете сильно задумались, а что мы там можем делать. То есть, ну, ты приезжаешь на один или на два дня, что ты там можешь сделать. Вот. То есть, тоже нужно было как бы заложить какую-то формулу действий. То есть, вот, некую вот, именно концепцию, именно формулу. И потом Витя говорю, ну, мы же как бы все равно собираемся там все это снимать, фотографировать. Мы не будем... Это же не пленер там, чтобы что-то рисовать. Нам нужно было зафиксировать что-то. Давай будем мы с тобой такими передвижными фотографами, которые, так сказать, выходят, становятся... Со своим задником. На площадь, да, где-то, или там на какой-то улице, и приглашают, не хотите ли сфотографироваться? Мы предлагаем выбрать... На нашем заднике. столицу. Да, да, да. Вот. и нам сделали три задника. Это как бы все равно, это же казахстанская провинция, вот эти все города. И было время, это был 2002 год. Ну, не считаю, Чимкента, это третий Ну, город все в, равно, в, в, в то время, собственно говоря, Иалмата это тоже как бы не, не сильно так, главный город земли, будем mm -hmm. говорить, и э, вот это, это же вот все, все в развале, по большому счету, все-таки в становлении в развале. И наверняка, как бы многие в жизни никогда бы в не, не мечтали, я думаю, и сейчас многие не мечтают куда-то поехать съездить. Какая социология у вас получилась? Причем социология достаточно обнаженная, то есть, ну, такой э, жест, вот я говорю, он меня э, так заставил э, грустить, вот этот ваш жест. Ну, наверное, а были разные реакции. Там вообще было, я тебе скажу, там все грустно было. Вот мы ну, когда попали э, в Жанатас, да? Жанатас. Жанатас. Это ужасное место, я не знаю, наверное, сейчас оно ужасное, потому что там все разрушено. Ну, как, девятиэтажки стоят построенные, и они пустые. И люди ходят, ну, это в то время было, выкручивают батареи, вытаскивают, чтобы это сдавать. Так да, где-то кувалдами разбивают, чтобы арматуру потом съездить в Чинкен продать. Ну, Или, то есть, да. вот работа не... А вы не приезжаете и ставите Эйфелеву башню? Да. И люди в этих вязаных шапочках подходят и на фоне Эйфелевой башни фотографируются. Ну да, ну это так, такая была балда с одной стороны, там молодежь какая-то подходила, ага, хихи. А вот в Париже побываем, может быть, там, в общем, да. или там да. в Нью-Йорке. Нью и, и мы как Таксисты бы там. Да, фотографировали э, этот фон и обязательно ту реальность, которую они существуют. Захватывали. Захватывали. Ну, а кроме всего, мы просили у них адреса. адрес mm -hmm. записывали. Правда, сложно было понять, кому отправлять. И мы записывали так. Шап... Девочка с розовой, Девочка с розовой шапочкой. А, вот ее адрес там. А вот адрес ее да. там напишет. И потом мы делали небольшую фотографию, конвертик и отправляли. И фактически всем, всем. Да, по адресам отправили вот эти. Разослали. Разослались. Да, Это разослали. была такая акция именно действия. Э, коммуника Коммуникативное да. вот да, да. А рамкой выступала Действительность, да. реальная действительность Она выступала как раз да, э, Рамкой да, здесь, да, а да. не наоборот да, да. Да, да. Ну, собственно говоря, это все Как бы проект о каких-то мечтах да, Мечты там, еще что-то Но в самом <свят> деле э, э, э, э, Эйфелева башня, это всего-навсего Некий символ, да, а уж что там в самом Париже Творится, там тоже, знаешь <свят> <свят> Всякое может быть особенно на окраинах там были такие забавные вещи допустим, шли студенты группа потом будете сниматься? будем, начинает посмотрим одна девушка она на одном фоне сфотографировала потом сняла, одела другую эту кофточку на в другом фоне что-то поменяла на третьем как бы вот ей... ну да, вот было еще интересно то, что от людей как бы не ожидаешь но кажется, ну, не очень может быть вникают в суть происходящего. Но вот одна женщина совершенно такая простая, вот кажется, одета как-то просто, ребенка. да, с ребенком что-то стали разговаривать. Она говорит, я знаю, как называется ваше вот это действие. Это называется акция. Мы так, у глаза раскрыли. Человек как бы где-то, в, в или еще где-то. То есть он такими оперирует, так сказать, понятиями акция. Ну, кто-то так непосредственно, понятно, что, ну, давайте. Вот еще раз вот, спрошу, вы один художник или два? Мы две личности. А художник один? Нет, но мы подписываемся Еленой Виктором Воробьевым, но Елены, наверное, здесь больше. Я бы с тобой не согласилась, потому как... Я бы не согласилась с тобой. Потому что окончательный то, что проект приобретает окончательный вид, основная заслуга это Витина. Вот, то есть, вот, окончательный. Вы по поделитесь еще сейчас? Нет, мы драться не будем. Вот. Ну да, какие-то озарения, я, Витя, полностью с тобой согласна, озарения приходят с какой-то периодичностью мне, да. Но мы обсуждаем, там вообще как бы доводим до Диалоги, да. Ну что, от чего-то отказываемся, может ерунда какая-то в голову. Я иногда говорю, Витя, мне какой-то бред пришел в голову. Он подойдет, не подойдет. Я с ним советуюсь, бред, не бред. Так, бред, по-моему, бред. Так, все. Закрываем. Едем дальше. В Фейсбуке временами бывает, как Лена пишет: да, начали готовить завтрак с Витей, увлеклись спорами о искусстве. Завтрак загорел. Ну что в этом да <свят> бывает Вы, вы вообще бывает. кушать как-то успеваете Или только вот все Разговариваете И в последнее <свят> время Витя поваром стал а, да? Чтобы как-то все-таки выправить ситуацию <свят> <Да>. Он <свят> говорит ну Почему я все время должен <свят> готовить И завтрак и обед <свят> А я говорю, а искусстве кто думает Почему я должен думать о завтраке и обеде я говорю, а кто должен думать об искусстве Вы в двадцатом году переболели Модной болезнью Ковидом, причем вы заболели тогда, когда это еще не было мейнстримом. Вы в самом начале где-то заболели. Ну, Назарбаев уже заболел. А вы после сразу после. Да, сразу после. Он поехал на реабилитацию в Эмираты, там остров, это все. А мы, да, у нас не было. Пришлось нам Ну, Вы же на самом деле, заболели действительно достаточно страшное время, потому что после этого у каждого уже буквально, ну, я не знаю, я в Алмате был. А что болел? Нет, у каждого алматинца был кто-то, кто умер. Вот буквально через месяц после того, как вы заболели, вот буквально каждый говорил, или родственник, или знакомый, или то есть это просто был какой-то повальный мор, по-моему, вы на июль пик со мы в конце июня заболели, весь июль как бы так занимались. Вообще страшно было болеть или не страшно? Нет, я не скажу, нет, что... Не но мы поняли, что это такое сразу. Mm. Вот кто-то mm. говорит, кто-то спорит, что ковида не существует. Okay. Да, я знаю, это все ходят, вот эти все байки в интернете, что ковида нет, и все это ерунда. Это придумали там капиталисты какие-то, mm. чтобы поработить всех на Земле. Рептилоиды. Ага. Вот. Нет, он, это есть, это болезнь. На грипп это не совсем похоже. Грипп он другой. При гриппе там может быть насморк, там чихание. Если у вас насморк, значит у вас не ковид. Это точно. Вот. И, ну, ну что можно, можно сказать про болезнь? Ну, ну, температура. Температура была uh -huh. Нет, я спросил, есть страшно есть? или не страшно. Нет, мне было не страшно, не было, не, страшно. Не по той причине, что как-то мы чувствовали все-таки в себе силы, у нас не было такого, что вот мы там полностью потеряли все силы. Но мы береглись, мы, конечно, полностью прекратили контакты, фактически месяц не контактировали с кем взрослым. Ну, наверное, сложнее было выходить, чем болеть. Да, потому что а -а -а. вот это вот вроде основной период прошел, потом вот это вот тянется какая-то слабость. Вот, не знаю, что-то вот это вот тянется, вот какой-то шлейф. Недомогание. Художественный базар. Вот мне безумно понравилось, что возникла вот эта вот инициатива именно в двадцатом году, когда художники вдруг самоорганизовались и такой-то случился и круг взаимопомощи, и круг реализации, и сами себя поддержали. А вот когда-то там получилось в Бишкеке, да, это организовалось. Это Медир из Бишкека. Вот расскажите, что такое художественный базар в интернете и как вот он существовал в двадцатом году, потому что вы же Он существует. Ну да, но вот именно в двадцатом году он активно многим помог художникам. Ну я так вам скажу, что по сравнению с Алматинским, мне кажется, бишкекская ситуация вот именно, как в смысле реализации, продажи, там еще что-то, мне кажется, вообще такая аховая. А там классные хорошие художники существуют, ну в смысле живут наши друзья и так далее. Вот. И э, Бедеру Ахметову вот это пришла А, он пытался в шары -э Крест попасть, вот этот Москов... московский. Да. Но там глухо, как бы никто ничего не принимает. Ну, то есть, там невозможно было пробиться. И он решил создавать свою платформу. По образцу по и да. По образцу Шара Креста. Да. Образцу -креста да. и, э, и там потом включился Филипп Райхмут наш тоже друг, он из Германии. И они стали такими... И еще девочка э, Дарина... Э, э, э, ну, ну, не девочка, там, женщина. Э, э, да, и они стали модераторами и объявили вот это... То, что они образовали платформу, художники могут присылать имиджи и э, таким образом... Но там была как бы ограничена э, стоимость. Небольшие деньги Ну, свои были. правила были Ну, вот давайте про правила именно расскажем То есть, в чем правила Ну, состоялось? в чем, в да. основном, какая была идея Что, чтобы он как бы помогал друг другу Нужно было, если ты продаешь, допустим, три работы Нужно было покупать другую Четвертую, у других какая? Художник. Три продал, одну, одну купишь. Купи. Да. Юль, я По... четыре продал, одну подарил. Э, нет, нет, нет. Десять а, продал. А, одну, а, десять продал одну, передашь, одну подарил фонд. фонд Базара. Да. Да. да, но это было... Никто это не считал, это чисто да. такое добровольное. Ну, в принципе, они получали. Ну, я думаю, что... Я читал, некоторые художники, говорят, я за 15 лет вообще первый раз продал свою работу. Вот, то есть, все равно... вот, вот это А комп... продавать надо было дешево. То есть, не дороже, там, скольки. ограничения в долларах, по-моему, было да, совсем небольшое. Я уже не помню, но, по-моему, для Жипси... 500, жив... 500 э, этих сомов. Это 2500 э, Если, если, в, тенге. если uh -huh. в долларах, то живопись где-то до 500... Ой, до 100 долларов, по-моему, да? Или 200, что-то uh -huh. такое. Вот. А графические произведения там... Но суть в том, что э, там э, ты продавала свои э, работы графические, вы продавали свои э, там бижутерию для неба, неба. причем э, принты. принты э, Ограниченного э, Работы расходились мгновенно. То есть mm -hmm. только вы выставите, сразу пять человек пишет, можно мне эту оставить? Это был вообще ужас. А возможность-то купить Воробьевых за три копейки, она же вот Первый раз такая открылась? Первый день, когда я выставила бижутерию, и пошел такой спрос. А сидишь, когда в этом базаре, это же напряжение, потому что надо все время переписываться, отвечать одному, другому, третьему. В этом сложность. Да, и у меня уже ну, заболела уже страшная голова. Я целый день сижу там, переписываюсь с людьми, кому что надо отправить. Торгую. Торгую да, торговлю, да, торговлю, торговлю. Мне звонит дочка Лиза и говорит, мама, что там, как дела? Я говорю, я не знаю, у меня голова говорит, я же на базаре. И вот там она говорит, на базаре? На каком базаре? Потом мужу своему говорит, мама на каком-то базаре. Зачем она пошла на этот базар? Сейчас ковид ходит. Да. В результате это было смешно. но да. Но за, смешно, но результативно по-своему. Я понимаю, да. что как бы нам... Нам как художникам, связанным какими-то обязательствами с галереями, нельзя продавать дешево вещи. Да. <с вот. но с другой стороны получилась такая ситуация, все равно что не продается же. Это же не, не говорится о том, что наши работы продаются каждый день там, через галерею. Ну, да. если раз в полгода что-то продаст, то хорошо. Вот. ну и поэтому вот такая ситуация. А для Бишкекских это вообще был выход. Там Заедят. же еще Ташкент потом подключился. И Ташкент подключился. Дашкент. Бишкекские ребята прямо. Но ну, они выживали. Были так. такие ситуации, да, им хлеба да, не да, на что то да, купить. Да. И вот за счет вот этой, ну, вот, вот этой возможности у них появлялись какие-то деньги. А там были переводы, можно было, на, так же, да. как, там, как у нас в Каспии, да, можно да, было да, деньги. С карты, или, карту, к... так, вот, да. с карты на карту, чаще всего так, с карты на да. карту. Ну, в основном проблем не было вот, там, и с, и с, с Берлином связывались. И... Ну да, тут у нас была получилась такая география. Да, у нас с Украины да, один mm -hmm. да, попросил работу, а, с Москвы. Ну а свою коллекцию пополнили? Да. да. У нас есть. У нас хорошие ну, работки симпатичные. А вы вот именно за счет базара за счёт сколько, базар... сколько работ вот таким образом приобрели за это время? Ой, я их не считала. Сколько там Ну, ладно, хотя бы авторов назовите. Ну, тогда. очень много покупали у Медейра Ахметова. У него очень, ага. очень симпатичная графика. Да. А, Иванова. У Рупеля. Валерия да. Рупеля. Да. Кубеля, это тоже Бишкек. Из да. Бишкека. Да. Это да. очень хороший художник. Да. А, Иванова. А, Каипова. А, Иванова, Диляра Каипова Иванова. из Ташкента. Угу. А, кто там еще? У ну, Лана Джапарова. У Джапарова покупали. Угу. У его сына покупали. Арсена. Арсена. У, у Арсена купили, мне там пишут. Елена, а сын, надо сказать, сколько ему лет? Ему сколько, 9 лет. Да. Ой, Лена, хорошо, что ну, в общем, купила. Мы пошли на эти деньги и купили кроссовки, значит. Он сам выбирал. Он сам выбирал, ему слава богу. Ну, то есть художники не, не ждали, когда они э, умрут от э, недостатка хлеба и фруктов, а просто продавали свои работы в то время, как все было блокировано, и кто-то действительно на это жил. Да, да, да. Для многих это было средство выживания. И именно в двадцатом году вот этот художественный базар и это возник. вот на, начиная да. где-то с апреля по август, вот этот основной был бум. Потом как-то все это спало немножко. Ну, оно как бы идет такой волной. Может, подняться волна, может, опуститься. Вы художники, которые все время какой-то правозащите мне кажется. Вот ваш, ваш проект винтаж. Да? то есть Ваш проект «Винтаж» – это не просто «Винтаж», это когда людей, космонавты, люди в одежде, в одежде ОМОНа винтят, свинчивают, как говорится, на улицах. И вы, продавая работы, посылали деньги в фонд помощи белорусским партизанам, да? белорус, белорусскому протесту. Ты как раз а знаешь. Ну, я просто готовился. Почему вам это важно? Mm. Не, ну это же что-то невозможно было. Это невозможно было наблюдать вот в интернете, чуть ли не в прямом эфире, что происходит в Беларуси, и вот этот вот беспредел вот этих вот космонавтов, да, вот эти черченные силы, и вот это yeah. а И главного его ну, не знаю, люди выжили из ума. Я бы так сказала, что Лукашенко, конечно, живет не в этой реальности, и я думаю, что, наверное, все-таки это скоро кончится. Вот. Они опираются на силу. А сила вот в этих персонажах, которые очень, так сказать, медийно хорошо сейчас везде представлены, сейчас в России вот это все творится. Вот. То есть, ну, как бы нельзя сопротивляться. Даже брошенный стаканчик Заброшенный стаканчик. Ну, стаканчик – это уже глубокое прошлое. Сейчас да. там уже просто Но, на, не на В любом улице. случае, если смотреть на белорусский вот этот mm. вариант, я не, не хочу вдаваться Но. в политические, политические вещи. Мне кажется, все очевидно. Вот. И у нас была работа, которую мы сделали еще два года назад. Она называлась «Винтаж». Там Подготовительные рисунки да, мы, мы сначала делали эскизы подготовительные Потом сделали графику Уже, ну, как сказать, окончательный вариант И вышивки сделали Там э, вот эти персонажи, космонавты э, Всячески скручивают, свинчивают человека э, Которого мы накрыли э, розовым одеялом Ну, в своих рисунках Розовое одеяло у нас обозначает нашего ну, Укрытого спящего художника то есть, это как из, бы фрагмент из, как из бы нашей инсталляции. Вот это одеяло, оно как такой вот символ, оно перешло сюда. Одеяло – это как символ некой приватности, личности, индивидуальности. Человек, чем он может укрыться перед какой-то ну, силой. силой? Ну, ничем, да? Вот, если у тебя нет никакого не ни оружия, ничего, ты беззащитен. И художник, он укрыт только вот этим одеялом, чтобы сохранить свою индивидуальность. Точно так же любой человек, как бы он беззащитен. И мы вот, это, вот сделали такую графику. Ну и когда пошли эти процессы вот в той Беларуси, то мы, мы смотрим наши работы, они как бы вот... Можно сказать, иллюстрирует эту ситуацию ну, да. По поводу того, что ситуация вот это действительно продолжается. Мне в интервью Ербола Мельдебекова понравилось утверждение о том, что он говорит, разговаривал с московским журналистом и говорит: Вы, конечно, не обижайтесь, но на самом деле для меня Средняя Азия она от Белоруссии и до Таджикистана. А вот и Россия сейчас Средняя Азия, и Беларусь Средняя Азия, ну и Казахстан Средняя Азия. И везде действительно одни и те же процессы. А вот вы, скажем, как такие медиумы, вот вы эти процессы чувствуете, предвосхищаете? Вот если действительно к работе винтаж вернуться, то есть художник-то спит и спит, а, понимаешь, набросили на него это покрывало, а тут-то люди с дубинками? Ну, я как-то вот в тексте небольшом об этой работе уже писала, что как бы работа нас ведет, и мы, вот, мы, мы брали вот эти вот образы ОМОНовцев этих, из открытых источников, из интернета. То есть это реальные были события. А человека, с которым, ну, которым они производили насилие, мы его укрывали вот этим нашим одеялом. И в процессе, вот так сказать, наблюдения, вот, в процессе работы над этим, мы видим, что он уже превращается фактически вот этот вот беззащитный человек, ну, пафосно выражаясь в Христа. Да, вот. А вот этот одеяло, это уже плащаница который да. которая вот Укрыт. То есть, ну вот появились вот такие вот ассоциации. и в любом случае ощущение, что вот эта сила, она, она есть, но она как бы нет за ней правды. Ну хотелось как-то повлиять, хоть чем-то. Mm -hmm. Мы направили в фонд помощи mm -hmm. пострадавшим от действий этих амоновцев. Я действительно думаю, что вы самые городские э, художники или э, вот, э, вы чита, читаете город. вот, То есть вот, у вас много работ, которые связаны с чтением э, городской э, среды, даже не хочу сказать среды, просто с чтением города. Вот э, «Бижутерия э, для, для неба» – очень красивые поэтичные работы, которые вдруг возникают, кажется, из ниоткуда. Вы же ничего не придумали там, вы же ничего не нарисовали. Совершенно верно. Мы, мы тебе же говорили, что надо вглядываться в реальность и вытаскивать а. оттуда а, художественные метафоры. метафоры. Вот ты а. вглядываешься в реальность и что-то вытаскиваешь. Ну, у нас же много таких работ. А, именно. Они потому что вот, вот, когда ты, ты видишь некую закономерность. У нас же как посложился вот этот Казан голубой период, да? да? Мы просто стали наблюдать за реальностью. Видим, что ну, все выкрашивается. Это как раз поездки поездке, не шелковый. Да, все выкрашивается в голубое. Вот это вот все выкрашивается в голубое в государственное. В общем, если в Советском Союзе красный цвет вот там где-то один из искусствоведов пишет, что красный цвет использовался исключительно для знамен, да, то есть и для, скажем, транспарантов, для кумач, да, то вот когда случился уже случилась казахская государственность, казахстанская, голубой он же пошел на все. Да, то есть, он пошел ну, да. и на мусорные баки, и на гаражи, ну, и, было такое, и, да. и на все. На, то, да. то есть, да. никакой сакральности в использовании цвета, а вот преемственность случилась, да, то есть, до этого все было в красном, да, то есть, э, коммунизм, коммунизм закончился, все стало в казахской государственности голубым, но вот этой сакральности в использовании ее не случилось не ну у нас же до сих пор как бы существует закон там о, как сказать о флаге там о чем-то раз, он... разрешили кстати флаг теперь э, вывешивать. да, да вывешивать. Раз, раньше раньше, раз, разрешили вывешивать да, но да. что-то я не вижу чтобы все массово начали вывешивать флаги да как-то не кинули да. вот. но с другой стороны Использование флага запрещено, так сказать, в каких-то... Но использование цвета, оно уже не запрещено. Не регламентировано. не регламентировано. То есть нельзя сказать, что вот этот цвет можно использовать только здесь, а не здесь. Да? Вот. И... Но ну, я думаю, что это были какие-то интуитивные движения. Это такое массовое... Ну, воздействие на массовое сознание, что ну, какие-то вещи неосознанные, которые выливались вот в эти э, реальные факты, реальные объекты, которые производились или выкрашивались вот, вот этим именно таким любимым уже цветом. Да, вот вот Какой-то любимый цвет нашего народа. Ну, Хотя я не скажу, что это мой любимый стал, цвет. Стал любимым цветом да. нашего народа. Да. Было забавно смотреть, как этот цвет стал этот, находить свои места буквально пожарная часть наш всегда да, красный да. цвет Но всегда обороты были красными может, да. потому что это а связано огонь? с огнем да они стали голубой да, вот этот а -а -а. Вот, а -а -а. сейчас и... есть откат они как бы опять покрасили его да, в таким как надо типа. да, <laughs> да. Типа или это. или нейтральный знак опасности победил <laughs> все-таки <laughs> где то здравый смысл, здравый смысл победил да. Да. а вот мы когда с тобой Лена списывались перед Эфиром, я говорю: принесите какой-то артефакт, и пишешь: Да, у нас искусство много, вот как-то с артефактами не очень что-то у нас с артефакт. Вот искусство много, а вот искусство у вас много. А мне кажется, вот что такое вообще в какой момент вы понимаете, что это искусство? Потому что, как-то ты сказала, а если нету поэзии в высказывании, то есть мне это не интересно. Вот, а вы туда еще поэзию, когда успеваете втолкнуть? Ну, как? как тебе сказать? Ну, ты, ж поэт, <с ты <с же поэт. Ты же понимаешь, <с что такое рифма? В какой момент из каких-то строчек складывается поэзия? Да? Чаще да? всего сейчас без да. рифма. делать ну, не, не в рифме, да. а когда вот в этих написанных строчках случается да. поэзия. Не просто строчки, а поэзия. Да? Точно так же как бы и... Понимаешь, я о чем хочу сказать? Вот э, люди смотрят и думают: ну, вот э, сидят взрослые люди, да, семейная пара, всю жизнь придуриваются, что-то придумывают, хохмят. Вот э, в какой момент э, просто хохма переходит в э, способ высказывания, который всерьез воздействует на людей? Вот вы этот момент чувствуете или нет? Ну, я тебе одно могу сказать. Мы никогда не хохмим и никогда не придуриваемся. И хуже, все... очень не люблю слово прикол. Когда говорят, ой, ну это прикол. Ну то есть все время искусство Или прикол. в чем прикол? Расскажи. Да, в чем прикол? Нет тут прикола. Мы очень серьезно относимся к искусству. Искусство для нас это серьезная вещь. Знаешь, как, ну если уж говорить о каких-то вещах... Под, ну, не подобных, а до да, всему, писатель-сатирик очень серьезный писатель, понимаете? Если у него что-то выходит, какая-то ирония или там... Да, Жонецкого э, можно вспомнить. Да. Очень серьёзный писатель. Да. Это очень серьезные люди. Ага. Вот. И э, если над вещами какими-то, ну, в смысле над, над произведением можно посмеяться, в, ну, в результате, ну, то есть как, как, там есть какая-то ирония или юмор, то это не значит, что писатель сам серьезный человек, да? То есть он, он сам какой-то придурочный, да? Вот. И то же самое в искусстве очень серьезное. Ну, а по поводу артефакта... А вот у меня артефакт да. есть. Да? Да. Почему? Что? Расскажи. А вот это такой браслетик из серебра. Я думаю, он сделан очень давно. Наверное, может быть, в тридцатые годы, а может, в 40 годы. Я купила его у Ирины Петровны Юферовой. А какое время там показывает? В Войджере. У них там а? иногда периодически подавались. Это часы, изображение часов. Тут, значит, я вот не совсем пойму, тут, тут и цифры какие-то римские есть. То ли без 15.03, то ли 15 минут десятого. То есть тут ага. стрелочки. И это навсегда? И это навсегда. Вот это вот как бы некое вечное время, да? А, ну, на самом деле, чем мне понравилась эта вещица, которую, в принципе, никто не брал, потому что, как бы, ну, часы сымитированные, что-то такое. А, а, а, мне... По... В искусстве должна быть не только поэзия, как ты говоришь, но и парадокс. Вот если нет какого то парадокса, нам это тоже неинтересно. интересно. Вот какие-то сочетания каких-то парадоксальных вещей, оно и создает вот этот крючок, на который цепляется либо зритель, либо слушатель. Ну, то, есть вот, то есть это есть некий ключ произведения. Вот. И э, очень нравится творчество наивных художников. У нас есть коллекции, которые вот иногда покупали какие-то вещи. Вот. Потому что наивный художник он всегда стремится стать кем-то, ну там как Репин или как Шишкин, да, или еще что-то. На самом деле процессе его вот этого исследования, ну, его работы, проявляются его лучшие такие истинные качества как ну, человек, его видение, его личности. Хотя кажется, что он там кому-то подражает. Какие-то сложившиеся художники могут быть не очень интересны, потому что там уже как бы все понятно, он как бы нищит, он же все нашел. А угу. вот наивные, они всегда... Что-то ищут, что-то хотят понять, как же это сделано. И всегда эти вещи, они либо очень поэтичные, ну, по-своему. И вот эту вещь, это вот можно отнести вот к произведению наивного автора. все таки часы это или не часы? Вот в чем вопрос да вот в чем вопрос ну собственно говоря автор который вот это все производил я просто представляю часы в то время видимо были каким-то там объектом особой значимости особой значимости может быть это символ какой-то цивилизации или еще что-то непонятно что это такое и э, э, прикладник вот этот вот он ты автора обидеть хочешь что у него часов никогда не было а он понимает, а я думаю не было что... Я думаю, ну, это же старая вещь. Это, ну, что, что, я думаю, что где-то 30-е годы. То есть, это примерно как э, из фанерки выпи выпиливать э, самолет. Ну, потом... что-то в этом роде. Да, что-то uh -huh. что в этом роде. Но мне показалась эта вещь очень такой трогательной, uh -huh. потому как, ну, действительно, тут показывается вечное время, да, и с другой стороны это абсолютная такая имитация, да, и, и с третьей стороны это э, предмет какой-то ну, роскоши, да, э, что могу быть. И вот это наивное вот это сознание, э, оно здесь прочитывается. Вот я же говорю, мне очень нравится э, произведение наивных художников, потому что они очень откровенны. Он, конечно, ничего об этом ну, не, не, предпро, не предполагал, что будут думать потом. Вот, ну, Тебе не кажется, что это метафора жизни в Казахстане? Когда очень красивые богатые часы, но время они не показывают. И вот так все у нас. Ну да, вот у нас даже была какая-то идея какой-то работы, я не знаю, правда она не сложилась, но проект, не который назывался «Время ожидания». Угу. Время ожидания». Работы этой нет, есть такое название – «Время ожидания». Угу. Угу. Ты, Лена, Живописец, известный в Казахстане, твои картины продаются и продавались всегда длинное время, длительное время. Виктор – скульптор по образованию. А вот ситуация, которая сложилась в 90-е или в начале двухтысячных, когда вы историю вот эту расскажите, когда ты дом на картины поменял, то есть картины свои Тогда это было просто был главный анекдот художественной среды Алматы, как Куркулей и Воробьевы в одночасье из бедных художников стали богатыми. Ну, на самом деле. Я вообще, конечно, не знаю, какие там сплетни вокруг нас ходили. Ой, сколько сплетен Серьезно? Я тебе расскажу потом. Ну, это был совершенно как бы случайный момент. Это не значит, что там какие-то гениальные особенные картины там. Ну, может быть, там есть какое-то качество неплохое, я не спорю, не буду сопротивляться в этом. Ну так сложились обстоятельства. То есть был некий иностранец, некий там, я не знаю, посол или консул, который уезжал и которому дом некуда был одевать, и он, а картины он на твои картины запал и картины он страшно хотел вывести нет чуть-чуть Ты... я тебе расскажу да чуть, -чуть, сплетню, чуть, -чуть. а так да ну да. не консул не посол а он был как это директор немецкой художный академии художного проводителя да, немецкого театра и так далее тоже не кисло это не кисло да но тут все не так как бы радужно как многим кажется потому что он сам попал в какую-то сложную финансовую ситуацию и на нем висел вот этот дом, в котором мы потом жили, да. И ему нужно как-то было вывернуться, а в то время недвижимость не стоила вообще ничего. Она, он ее не мог никак продать. Она не стоила ничего. Не, не то, что не стоило, Просто в это время Астана стала столицей. Ну да. И алматинская недвижимость как бы это потом она начала рост. Ах, вот, мало, да, да, была. Да, и э, ему срочно нужно было что-то делать. А картину он моей любил, это я не спорю. Тут он любил, действительно. Мы, потом, мы с Вити потом делали спектакль в немецком театре, потому что он, ему сильно понравился моя картина, он пригласил меня, и мы ну, вместе с Вити потом стали делать Как, как художники спектакль. Вот. Ну и так сложились обстоятельства. Я ему, кстати, много раз говорила, ну, когда он говорил, я хочу дом поменять на твои красные, я говорю, ты хорошо подумай. Наверное, это уговоре с моей, с моей стороны длились неделю. Ты хорошо подумал? Мне не хотелось человека в чем то подвести, там, воспользоваться ситуацией и так далее. Хотя, конечно, дом нам был нужен в качестве мастерской, как бы там жить и так далее. Вот. И ну, он сказал, да, у меня... я хорошо подумал, у меня другого выхода нет. И так получилось, что где-то 60 картин э, я ему на выбор предложила, он выбрал, и у, у, нам, ну, там сложная была ситуация. Короче, мы отправили, потом в Германию. Но удивительнее даже не это. А у него так сложились обстоятельства. Он потом что-то продал, что-то. Ему нужно было продать эти картины, чтобы вернуть какие-то финансы. Вот, что-то он оставил себе, я не спорю. Но удивительное другое, что через год где-то даже большее время он мается с моими несчастными картинами вот. а потом говорит Лена решилась проблема один значит коллекционер он так запал на твои картины он сразу покупает 50 штук в Германии не в Германии а Лихтенштейн. в Лихтенштейне Лихтен еще лучше. Да, в Лихтенштейне Лихтенштейне он какой-то то ли из графов то ли еще у него какой-то свой особняк есть и, говорит, он покупает, вот. Говорю, ну, хорошо, значит, твоя проблема, ну, так сказать, решена. Вот. И потом этот, его зовут э, э, фамилия Кёстнер, а звать его... Никогда. Не, Забыла, как его зовут. И он как-то приезжал потом в Алмату, приходил к нам домой. И он говорит, вы знаете, ваши картины висят у меня в офисе, в моем там... В замке или где он там живет, еще что-то. Я говорю, даже я не такой фанат своих картин. Я, я не, не могу представить, что нем висели везде. Это же, ну, глаза мозоли и так далее. Да? Ну, я, конечно, удивилась этому факту. А он говорит, я их никогда не буду продавать. Ну, ну, Лена немножко ошиблась. Всякие люди бывают. Всякие, да. Вот такие тоже. Вот это не говорит о, о том, что я в чем-то гениальная, там, или еще что-то. Нет, это вот такие обстоятельства. А по поводу того, что мы там разбогатели, ничего подобного. Мы вообще были нищета. У нас был дом и нам не на что положить? жить. Витя ездил на машине, так таксовал, э, потому что... Ну, а дом еще содержать надо? Опять же, а да. А дом большой? А о чем и речь, да. да. Но знаю, у да. вас же там дети выросли, в конце Дети концов. выросли, дети выросли, да. Нет, можно я по поводу дома? Ты немножко ошиблась. Сказала да? 60, кажется, не 60, а 40 было. Ну, ну, 20 там было тоже. А 20 – это другие коммерческие ходы, это как бы... А зачем тебе все это расшифровывать? Ну, а зачем ты называешь 60? Вы какие честные, это про, прям что-то ну, Вот Витя очень, очень честный, все хочет выложить. Причем Витя все всегда, как... всегда такой был. Витя всегда такой был. Но вы, на этом же история не заканчивается. Вы же потом еще а, сделали, потом еще этот дом на самом деле, снесли. снесли. Через этот дом да. же прошла новая дорога. Да. А вот, и вы сделали фантомную быль проект. Да, да, да. Вот Расскажите вот, про этот проект. Пожалуйста. Да, и мы прожили ну, в этом доме 14 лет. В угу. принципе, это довольно долго. Но я, как ты сам заметил, что мы городские люди, вот я в основном, как городской человек, все время жила в квартире. Мы жили, я родилась в, Туркме, в Туркменистане, там в квартирах жила, здесь, в Алмате. В принципе, я не земельный человек, я ничего не понимаю, как там что надо копать, что сажать и так далее. И не очень-то люблю это дело. А Витя, как бы, у нас немножко, конечно, другого склада. У него больше таланта вот к этому. И вот благодаря, может быть, ветерному труду, там еще что-то у нас, ну, там и сад хороший, и все там это было. Вот. И одновременно мы работали. И все равно прикипели душой. Да вот. как чудо этот дом, я Прикипели душой к этому ваш... дому. И одно время я воспринимала как чужое, что то, то что, ну, там... Ну, ну, любое место вначале да. чужое И очень жалко было, очень жалко, но я понимала, что так нужно. вот мне ощущение, что это вот судьба распоряжается все правильно. У нас вот эту землю убирает, вот эта вот ответственность перед землей для меня письмо она достаточно такая серьезная. И по-своему даже где-то я обрадовалась, что мы избавляемся от этого дома, но когда его сносили, я там даже плакала. И перед этим. Мы с что-то... Хотелось какую-то какую работу сделать, чтобы как-то зафиксирована она была, вот, вот этот наш дом, проживание. Просто фиксировать там, как его разрушают, ну, это как бы не очень интересно, это какие-то документалистские кадры. Да. И э, незадолго до того, как уже начался вот этот процесс, когда, ну, изъятие и так далее, мы... Э, пришла такая идея э, сфотографировать э, интерьеры, что там происходит как бы в отражении, в отражении экрана телевизора. То есть вот как бы по ту сторону экрана. И у нас был такой старенький телевизор, у него чуть-чуть такой не плоский, как сейчас, экран, а чуть-чуть он как бы такой выпуклый. И там такое немножко сложное отражение получается. Ну и мы с этим телевизором ходили по всем комнатам, по каким-то местам и снимали именно вот это отражение в телевизоре интересно в том, что и... этот, когда снимаешь через телевизор реальность, она переворачивается, да. и, ну, ты, есть... и, и ты смотришь вроде, где э, я тебя снимаю да. слева, от, справа, а на этом получается слева, и вроде смотришь, это же наше место, а как бы и вот Лена, вот э, Катя э, сидят в интерьере, а как-то э, такое такое, сложное считывание такое. Да. И э, так получилась работа ⁇ Фантомная быль ну, ⁇ как бы, ну, Есть фантомные боли, да? а это такая фантомная быль а, ⁇ И потом э, у нас это все, как и многие работы, долго лежало в имиджах, в компьютере. В этих, Они в фан... должны устояться. Когда... Э, да, и два года назад, два года назад, по-моему, нас Андерс Крюгер пригласил на, ну, участвовать в выставке Лонд, в Швеции. И он очень захотел в вот эту работу, и нам там сделали очень качественное. То есть это были где-то размера метр десять на метр такие большие. Короба. Да, Широкий. Нам хотелось имит... не то что имитация, а как бы образ. образ телевизора вот черный вот этот экран не экран а края и внутри только экран вырезанный. Ну, и вот это вот отражение. Оно создает такое фантастическое, как бы. Виктор Нельзяна, кстати, тоже смотрел вот эту работу, говорит, мне даже как страшно немножко становится, когда я как, вот это. Как рентгеновская пленка что-то. Как бы, не, что не рентгеновская, такое... какого бы как действительно привидение там, некие привидения, mm -hmm. знаешь, вот эти вот бывают чужие или как не чужие а вот фильмы. <laughs> съемка вот, отражений вот, дает такой эффект. Да. да. И ну, вот как нам кажется, вот это вот вот этому периоду жизни вот эта вот работа посвящена. Нам кажется, она удалась такая вещь. А потом через вашу спальню поехали машины. Да, да. да потом, да, да, да, вот эта вот дорога, в... которая Под продление Рыскулова идет. Сейчас там мост такой. И мы иногда проезжаем. Я говорю так, все, проехали по нашей спальне. спальне. Сбоку внизу остался даже один орех, один абрикос. То есть их не тронули. Большие карагачи, Да, которые... Они так остались из нашего двора. А этот мост, он так и проехался по нашему дому. Ну, и так вот. Сергей Маслов, художник, в своем фантастическом романе «Звездные кочевники» вас изобразил как пару гомосексуалистов-художников. Леня и Виктор это к тому, как давно вообще вас по-разному воспринимают. Видите... Потом у Маслова было еще несколько высказываний в разных проектах по вашему поводу. Говорит, понятно, почему произошла революция в России, потому что такие куркули, кулаки, как... Воробьева, они всегда думали только про себя, когда вы там его работы не так разместили, как он хотел, и была его реакция. Ну и вообще было много хороших, смешных высказываний. И вы после его смерти в 2012 году, да, вы оказались такими духовными его душеприказчиками и занимались его дальше его выставками, в том числе работу его в Венеции вы, «Правила выживания для граждан бывшего СССР». Да? Инструкция, вы... по Инструкция. Инструкция по выживанию. А вообще, почему такая была глубокая связь с Масловым, и почему вы так долго потом им занимались, после того, как он ушел? Ну, Когда Сережа жил, был живой, так сказать, в наличии. У нас, да, может быть, какие-то были внутренние даже противоречия, там еще что-то. Ну, самого сам его знаешь. Как он... А вот эти все его высказывания, там, кулаки или еще что -то... ну, наверное, от зависти. Нет, я шучу, конечно. Просто каждый художник очень сильно переживает за свои работы. Ему что-то там показало, что мы что-то не так делали, хотя мы ничего плохого не могли. Специально что-то там плохое ни в коем случае не сделали бы ему. Вот. А когда он умер, что-то так показалось, что как бы вроде как некому им заниматься-то. Вот. Ирина Петровна, но она делала несколько выставок в музее. Не в музее, вернее, господи в «Вояджере». Ой, «Вояджере», да. Voyager, да. В Войджере. Музею нашему предложили выбрать что-то для себя, ну, в подарок, понятное для дело. Ну, они выбрали одну работу, остальное все осталось, все зависло. Но я хочу сказать, что вот мы как-то, по... не то что почувствовали, вот был 2002 год, как раз мы приехали из вот этого, из этой поездки по югу Казахстана, и когда в последний день мы приехали, нам сообщили, что Сергей в больнице, ему стало плохо, и как бы он попал в больницу. Он какое-то время еще там лежал, и Ирина Петровна, и ну, с другими людьми, ну, с кем там приходили. И в нашей поездке были еще кураторы из Германии, которые хотели выставку устраивать в Эймаре. И они говорят, кто нам может Маслова вообще как показать или еще что-то, он в больнице. Ирина Петровна спрашивает, ты не против, если Лена Свите будут заниматься твоими работами? Ну, потому что он был после инсульта в таком состоянии, но ну, он буквально жив. При смерти фактически был. Он сказал: да. Не против. Я, ну, не против. То есть он, как бы, дал понять, что он не против, чтобы мы занимались. но ну, мы это восприняли как какую-то ну, задачу, что ли, для себя, или как обязанность, долг или еще что-то. И вот в Вейморе, вот, Сергей умер буквально на следующий день, а в Веймаре мы уже занимались его работой. Витя, ты даже от себя Писал, письма у Ютни Хьюстон, да, что-то там такое надо было, как бы от лица ну, Сергея Маскова. Можно сказать, похоже, даже почерки у меня, такой корявый а, у него, да, он, да, не да. лучше. И э, в этом нашем доме, так как негде было содержать его работы, они вот очень долгое время, лет 10, если не знаю, больше, занимали пол моей мастерской. Другой бы художник сказал, зачем мне все это, да, мне самому места мало. Вот, они лежали у нас довольно долго. Потом нам предложили, чтобы мы часть работ подарили. Их надо было девать к каким, ну, музеям. Я поняла, что в Казахстане, ну, если вы вот так свысока, может быть, отнеслись, не захотели у себя. Часть работ в Семипалатинский музей взяла себе Татьяна Александровна Стромская. Вот. И Виктор Мезиана сказал, что вот сейчас формируется коллекция в музее Муха, который собирает Художников не западного толка, то есть восточного толка, Восто восточной территории и Могли бы мы вот из этого ну, предложить туда. Э, мама его была еще в то время жила, жива, все. Она, в принципе, дала такое устное согласие. Конечно, у нас не было никаких письменных... Ну, может быть, нужно было это письменно как заверять, не знаю. Но мама его дала устное согласие, что мы можем в музей предложить даром, подарить э, несколько работ. 12 работ из цикла «Сны» ушли в музей «Муха», чему мы очень рады, да, потому что это да, очень да. крутой музей современного искусства. Они находятся там. Вот. И э, часть работ потом уже, ну, Марат Гельман, когда был директором Пермского музея современного искусства, э, тоже как бы захотел взять себе. И, в принципе, основная, основная часть, э, то, то, что у нас оставалось, мы передали в музей э, Пермский. Я думаю, что это достаточно, ну, это правильное действие. Может быть, многовато передали, я не знаю. Но это музей мы в, в дар это все это передали как бы от лица знаю, от лица общественности не знаю, чего. мама уже его не было. и он находится в очень хорошей компании там очень хорошие российские художники концептуалисты современные и думаем что там вполне ему место у нас же в Кастане нет музея современного искусства никому как бы, он здесь не нужен по большому счету вот. И Но, думаю, хотя что сейчас а, даже на внутреннем, скажем, алматинском рынке цены на Маслова поднялись. Да. И более того, скажем так, масло ищут. И... Ну, ищут. Ну, где-то у кого-то он есть в частных руках. То, что было у нас, это была не такая большая часть. Много было. Очень большая часть работ была в Семипалатинске. У него в свое время покупал... С техникой, что ли, Нет. Господи, фамилия. У него купил еще Сережа больше. частный коллекционер. Он, да, он купил у него Ступал. штук 30 раз. Почему так важно, чтобы э, после смерти художника его наследие так или иначе попало в музей? То есть иначе он не останется художник в э, памяти. Какая здесь, скажем, прямая связь? Ну, музей, mm -hmm. во-первых, не все берут, mm -hmm. что попало, да? Вот да. любой человек придет Уже придет, придет что-то в музей. да. да. Музей не возьмет. Вот, это надо соблюдать свой качественный как бы, уровень качественной коллекции. И поэтому, если такие серьезные музеи, как Муха и там, допустим, Пермские музеи, они взялись и в коллекцию, это как бы, подтверждает его уровень. А, ну, оно действительно важно. Вот мы только успели. Сережу передать, ну, это было давно, уже лет 10 назад, в муху тут же его работы были представлены на какой-то международной выставке там, в, в Варшаве, там, в, в Польше, Польше там еще что-то. То есть, это как бы идет движение. Он человек, художник за, за счет этого живет. То есть, какую-то свою цельность. Во всяком сохраняет. случае, вот эта практика международных музеев, что там. Они могут формировать из этих работ какие-то выставки и участвовать с этими работами в другом месте, в другом каком-то пространстве. Что, наверное, у нас наверное, сложнее? Да? Или тоже такая практика есть? Но у нас же была выставка в, в Астане, в Национальном музее, была выставка Маслова. Да, была, но там было не так много работ. В основном были работы переданы ну, для выставки из Семипалатинского музея, но ну, что-то там, у кого в частных руках, было, тоже ну, было. Там передано. в основном они тексты просто распечатали и на большие пологи. Пол да. и, и работы были, и видео было. И видео mm -hmm. было, да. Ну, это хорошо. Спасибо Розябену, mm -hmm. что она как mm -hmm. бы э, делала это, да. да ну и достаточно все-таки цельное высказывание было ну маслов когда создается аура одного художника человек да. тут поневоле он будет цельный он не будет да. разбросан. Да. даже а в это цель. время эти проездом были там а, Жура блестен да с, бернар блестен а, центр победу они были в Остане да, и, как и как они маслов посетили эту посмотрели. выставку и тоже впечатлились как да, бы да. даже разговор вели что может быть там показать эту выставку Парижа. Ну, не знаю, это как бы все сложные вещи. Было такое. 2005 год. Вот первая венецианская биеннале, да? То есть, в которой благодаря киргизским меценатам участвовали... Казахские, казахские, художники. казахские художники. преимущественно. Да, преимущественно казахские художники, а куратором был Виктор Мезиано. Да. Мне очень понравилось, когда он рассказывал, он говорит, вот я тем занимался, тем занимался. Но ну, вот, наверное, неожиданно самый большой мой успех был с казахскими художниками. А мне, говорит, женщины лучше понимают ситуацию. И мне жена, Ксения, говорит, а ты не подумал, что просто художники очень хорошие? Да, именно так, А тогда вот это было... Это же вот все время все хотели прорваться. То есть все время было ощущение, что нужно вот куда-то прорываться. На какой-то там Запад условный, на каким-то вот институциям. Вот это был тогда прорыв. Вы тогда это так чувствовали в Венеции на этой биеннале? Ну, вообще-то, когда зашел разговор об организации павильона, это было... В гостях, когда мы все вечером собрались, у Чурек Считайте. Нурбека, как раз там и Виктор был, и Екатерина Дегать, ну, кто там, Улан был все. Но мне показалось, что это просто, когда Чурек спросила у Виктора, говорит, а вообще наши художники достойные, чтобы показать Венеции? Он, да. Он Говорит, да. Вот, ну, то есть, как бы оценщик со стороны, Да. Но мне казалось, что это все какая-то фантастика, где мы, где Венец? это что-то, знаешь, из области каких-то фантастических мечтаний каких-то. Ну, не а будет этого. Ну да, нет, я, я, если честно, я, вот Рустам, да, у него, может быть, было более такое осознанное понимание своей роли как художника, как, там, как лидера. Он все время говорил, надо нам как в древние времена мамонта. всем племенем загонять мамонта. Значит, гнать это, значит, на Запад. В общем, как бы нам прорваться. всем надо прорваться. Я как-то на это смотрела немножко скептически. Как бы, ну, может быть, мы какую-то другую позицию занимали по этому вопросу. Ну, я думала, ну, как все идет, так идет. То есть, такой цели не было, чтобы прорваться куда-то или еще что-то. Но, когда за это взялись другие люди, такие как ну, Чурек. Чурек, Норбек, они чисто материально, ну, решили поддержать все это дело. И такие, как куратор Виктор, который, в принципе, знал, что надо делать для этого и как надо делать. Вот. но мы как бы отдались в их руки и отдались на волю судьбе. Ну, и надо сказать, что получилась, наверное, очень хорошая выставка, и было показано очень много всего. Кроме того, что были показаны отдельные залы э, нескольких художников из региона, э, кроме этого стояли мониторы, наверное, штук пять, не меньше, на которых показывались прямо процессы, перформансы, какие-то события, то, что происходило вот, там, в Ташкенте или там, допустим, в Казахстане, или в Бишкеке, какие-то вот эти вещи. И когда э, люди со стороны, то есть ну, западные вот эти вот все... Ценители, кураторы, организаторы э, пришли посмотреть. Для них -э, Центральная Азия это было белое пятно на поле современного искусства. То есть, как бы, ну казалось, что там ничего нет, как бы, кроме каких-то примитивных, может быть, вещей, остаточных от Советского Союза, они увидели, что у нас происходит жизнь. И это было открытие, это было действительно открытием. И э, даже наш павильон попал. Ну, в шотлист, то есть вот по вот этим номинациям, которые были, ну, некий шотлист, ничего, конечно, не завоевал, но... Шестерку. Да, Прошу. и про Централ-Азия в то время говорили многие. И у многих художников появились какие-то предложения, какие-то выставки уже после вот этого всего, начались какие-то индивидуальные движения, и в том числе еще и общие какие-то показы централизационных художников. Довольно много. Это был прорыв, да? В Венеции же там разбросаны эти места, где арендуют какие-то павильоны. Есть Джардини, Арсенал, где там компонуется все. А есть по городу разбросаны. Мы, мы в том числе в городе были. Так вот не всегда много зрителей в этих павильонах бывает, потому что, может быть, трудно по локации там, да, или высоко подниматься там, но После того, как этот ä, прозвучал побельон Центра Рейджи, центр Рейджи», так ä, просто толпами шли эти вот посетители этих любителей искусства. Удивительно было. Вам интересно жить в Алмате по-прежнему? Ну, как сказать, нам интересно, ну может, уже тут давно живем, нам интересен город и вообще как бы вся ситуация, все это интересно. Но ужасно скучно, потому что в культурном плане это очень такая глубокая провинция, по большому счету. Ну, хотелось бы видеть больше выставок, все. Я понимаю, что никто... Хорошо иногда, допустим, Йота-институт или British Council помогают и организуют какие-то выставки, которые привозят. Но ну, это бывает раз, наверное, в три года, которые можно увидеть там, в музее или еще где-то. Но в целом, конечно, Алмата очень оторвана от... Вот, Вы поэтому классы. стали э, кураторами выступать и сами стали делать выставки, потому вот что это. скучно. Вот памяти э, ЛБ э, Лиды Блинова, это девятнадцатый год был? Э да? 19-й год. За... В году вы какие-то выставки а, да, делали, вы же э, тоже как кураторы выступали нет, в Нет, мы не, не совсем. Никак, нет, мы участвовали не совсем как куратор. Ну, может быть, мы вместе с МИКом вместе да? какие-то вопросы да. решали, но там назначенными кураторами мы не были. Да. Вот. А, нет, дело не в том, что нам скучно, и мы вот из-за этого взялись. Но перед лидой просто большой долг был. Вот как бы ощущали, что э, надо про Лиду как-то высказаться. Жена и, Рустама Хальфина. Да, жена да, Рустама художник, Хальфина, художник, которая ушла да. значительно раньше, него. Если Рустам Хальфин, он как бы более явно представлен, многие имеют о нем представление, то Лиди как бы очень мало кто что понимал, представляла. Но как-то. Мы же с ней ну, общались все-таки э, в последние годы, вот с 193 -го года. Ну, ну, три года, два года я к ней приходила, мы куда-то ходили, гуляли там, то есть общались, разговаривали. Вот достаточно тесное было общение. У меня в то время был такой период, что мне хотелось кого-то, чтобы, ну я не говорю учителя, но вот кого-то, чтобы кто-то бы вот направил там или как-то как в жизни появился такой какой-то человек. Вот как-то судьба привела… Лидия. На самом деле это Рустам. Я его тоже, в принципе, не знала. Ну, как, не знаю, мы лично не были знакомы, но мы знали, что вот есть такая фигура, как Рустам Хафин, Он занимал такую позицию художника. Но ну, если в то время был Советский Союз, и все было в художественных институциях советского толка, да, то есть можно было попасть на выставки только через выставку, через вот это все сито, вот это все то Рустаму это была нон-конформистская такая фигура, совершенно параллельное существование. И понятно, что вся его деятельность, она совершенно никак не состыковывалась с этой советской реальностью. Да, нонконформистская. Mm -hmm. да. а, и э, он, Но он... Он находил своих сторонников в Москве, в Ленинграде. Mm -hmm. И этим как бы и жил. Да, и квартирные какие-то у них были выставки, ситуация. Он, была выставочка небольшая, там мои живописные вещи были. И, видимо, он заинтересовался ими и подошел ко мне познакомиться. А, а так как он же сам по себе был таким учителем, таким, так сказать, как это, лидером, да, который формирует вокруг себя, ну вот он позвал меня к себе домой в этот же вечер. Я пришла, там Лида была. Ну, Лида особо не принимала участие в нашей беседе. Она так, ну, где-то в другой комнате или что-то. А мы с Рустамом... Он мне все пытался э, сучить вещи э, Стерлигова, какие-то тексты, какие-то там задания, какие-то задачи, то, что, то, чем занимались художники, которых он вокруг себя формировал, вот этими всеми студиями. Ну, я ему сказала, да, спасибо, не надо. Вот И после этого мы с Рустамом не виделись. Ну, где-то, может быть, через неделю или через две. Я... Тогда телефонов не было или, или у меня не было его бы телефона. Я просто зашла в их квартиру, постучалась, не открывая дверь Лида, и говорит: А Рустама нет. А я говорю: Ну, и не надо. А я к тебе. Почему-то так получилось. Она говорит: ну проходи. И вот с этого момента мы с Лидой как-то начали общаться, и это было уникальное время.